в меню правка, расположенная на линейке меню, с помощью кнопок на панели инструментов. Это операция со строками. На вертикальной панели инструментов панели структуры операции с разделами. И, конечно же, контекстное меню. В таблице строк. Операции со строками. На панели структуры операции с разделами. И, конечно же, всем известные комбинации клавиш. Мы находимся в окне рабочей локальной сметы. Рассмотрим вот такой пример. В смете выполняется расчет на устройство лестниц в трехэтажном доме. Есть требование выделить конструктивы по лестничным маршам каждого этажа. Вот здесь уже введен раздел LM01 с набором расценок, определяющих стоимость лестничного марша первого этажа. Точно такой же набор расценок должен войти и во второй раздел. Вот он здесь уже создан, но он пустой. Выполняем следующую операцию. Ставлю курсор на первый раздел и даю команду «Выделить все строки раздела». Выбираю операцию «Копировать». Устанавливаю курсор на следующий раздел и в панели таблиц даю команду вставить. Задача решена. При необходимости можно изменить объемы, но в данном случае делать этого не надо. Очевидно, что таким же образом можно поступить и со следующим разделом. Однако есть еще один вариант. С третьим маршем поступлю следующим образом: установлю курсор на название раздела и выбираю функцию "Копировать раздел". Теперь Ставлю курсор на главный узел этой сметы и выбираю операцию «Вставить раздел». Изменю наименование раздела, поскольку одинаковых названий разделов система не разрешает, поэтому автоматом аккуратно добавила впереди двоечку. Редактируем название раздела. Готово. Очевидно, копировать раздел можно не только внутри сметы, но и между сметами. Например, даю команду «Копировать раздел», переключаюсь в новую смету, даю команду «Вставить раздел». Задача решена. Более того, посмотрите, что можно сделать, используя эту операцию. Вот рабочая локальная смета, где необходимо вставить новый раздел на устройство лестничных маршей. У меня есть отдельная локальная смета. Я ставлю курсор на главный узел сметы и даю команду Копировать раздел. А теперь перехожу в рабочую смету. Даю команду Вставить раздел. Обратите внимание, все строки локальной сметы целиком встали в новой локальной смете в качестве раздела. Интересный вариант, согласитесь. Итак, мы познакомились с инструментами для копирования разделов сметы. Посмотрите, сколько вариантов можно работать с группой строк. Либо все строки, либо отдельно выделенная группа строк. Можно копировать целый раздел как самостоятельный объект обработки данных. Строки, группы строк, разделы можно копировать и вставлять в другие сметы. А еще мы с вами увидели, как легко выполнить объединение нескольких смет в одну, когда одна смета превращается в самостоятельный раздел большой сметы. Поэкспериментируйте. Это интересно. Спасибо за внимание. Желаю вам творческой работы. С вами был Александр Курочкин.